Будешь богат. Скажите, пожалуйста, можно в квартире в ВАЗе хранить колосья пшеницы, овес и ячмень? Ячмень к здоровью, колосья пшеницы к богатству, а овес не нужно держать. К силе вообще считается. Хорошо заваривать. Считается, что если сварить овес и пить, будешь сильный и быстрый. Если пшеницу заварить и пить, будешь умный. А если ячмень, здоровый. Светлана Никоненко.